Добрый день, господа! С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Месяц, может быть, чуть больше, я не выходил на связь, на этом канале не было ни одного видео. Вот. Ну, это, на это были свои причины, о них я расскажу позже. Сегодня я хочу поздравить всех студентов, абитуриентов, учителей, преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, всех, кто имеет отношение к знаниям, кто несет эти знания, кто эти знания получает, с праздником. Но, как говорится, в ложке, вернее, в бочке меда ложка дегтя. И э, вот вчера, да и каждый день, в принципе, все это время пишут студенты, э, которых не выпускают. Я всем студентам объясняю, что, ну, смотрите выпускают Выпускали да, студентов тех, которые точно были студентами в 2021 году, то есть до 24 февраля 2022 года были студентами, имели студенческий билет, студенческую визу и так далее и тому подобное. Новые студенты все под большим вопросом. И есть студенты, которые выезжают с четвертого, с пятого, с шестнадцатого раза. Вот. Везде они сталкиваются с сопротивлением, в военкоматах. Кого-то там пошел получить разрешение, пытаются призвать. И так, то есть масса проблем, вы о них, тех, кто студенты, да, из моих зрителей, знаете больше, чем я, потому что я-то все-таки знаю о них от вас, об этих проблемах, но я понимаю, от чего они идут. И сейчас я попытаюсь вам это объяснить, и вот как юрист, как адвокат, не знаю, донести свою мысль в этом видео, да, почему так происходит. Понятное дело, что запрет незаконный. Я один из первых Кто об этом сказал Не надо мне писать об этом в комментариях И так далее и тому подобное Я это знаю Вот, Но давайте вот разберем Конкретное действие людей Да, вот Есть адвокаты Правозащитники Мы подталкиваем этот процесс Вы сами люди у которых права нарушены Сами можете двигать процессы В сторону защиты Этих нарушенных прав и есть вот амбассадоры скажем так Люди, у которых есть власть, у которых наделены властными полномочиями, то есть люди делегировали им эти полномочия, и они могут что-то делать. Вот есть один из представителей, народный депутат Юлия Гришина, вот она составила такое вот обращение в кабинет министров, который своим постановлением кое-как зарегулировал этот вопрос правил выезда въезда, да, правила пересечения государственной границы. Пишет, буду читать украинскую мовою, мовою оригинал. Все мы ее очень понимаем, так? Ну, давайте. Так вот, звернение до шановного Дениса Анатольевича. Пунктом 2.6. Правил перетонания державного кордона. постанова Кабинета Министров від 27.01.1995 року, номер 57. Встановлено, что в разе введения на территории Украины надзвичайного або военного стану право на передание державного кордона, кроме осіб, зазначенных у пунктах 2.1 и 2.2 этих правил, также имеют другие военно-завязанные особи, которые не підлягають призови на військову. Службу печас мобилизации. Первая дефиниция вискового забавязания. Это люди, которые уже э, прошли первую э, срочную военную службу и имеют военный билет, и может быть 20-21 э, и так далее лет. Да? А есть призывники, это люди, которые не проходили срочную военную службу. Они являются призывниками. До, 20, до достижения 27 лет. То есть они не военно обязаны. То есть, по идее, их не должно это касаться. Но, тем не менее, вот видите, идем далее. Эта норма, ця норма не поширяется на осип, вызначенных в абзацах 2, 8, частины 3, статьи 23 Закона Украины про мобилизационную подготовку та мобилизацию. И тут она доведково зазначает, в абзацах 2, 3 частины 3 Статьи статті 23 Закону Украины про медицинскую подготовку и моделизацию зазначено, здобувачі професійної, професійно технічної фахової, передвищої и вищей освіти, асистенти, стажители, аспиранты, докторанти, которые учатся за денною або формами здобуття освіти. Ну и там про наукових працівників. Видите, тут немає. Те, которые учатся за кордоном, те, которые учатся в Украине, или где-то там. Ну, то есть такое визначення что? що? Тобто Кабінет министров не дозволив выезд за кордон під час мобілізації зазначений категории оси. Хотя права и обов'язки відповідно до Конституції статті 92 встановлюються лише законами Украины. Але ж ну, Кабмін не дозволив, ну добре, давайте будем просить в Кабіну. Депутат народный просить в Кабіну дозвольте, будь ласка. А, а чем же Кабмін не дозволив? Закон не запрещает. А кто разрешил выезд студентов, які добивають вищого свету за кордоном? Кто же разрешил? А читаємо! Листом главного Збройних сил Украины от 24.03.2022 года номер 300/1/S 962 проінформовано про те, що районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки буде здійснюватись видача довідок для здобувачів фахової, передвищої та вищої освіти асистентів, стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дувальною здобуття освіти відповідно до зразку, встановленого листом, опять листом головнокомандувача Збройних сил України від 2022 ну и номер. Згідно листа, знов номер, така довідка мала видавати студентам, які вже навчали за кордоном на нового проголошення мобілізації, та не змогли своєчасно виходить з України. Підставой для видачі довідки визначено вимоги частини 9 статті 17 закону України про військовий обов'язок військового службу права на висрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни ну и Наступные Украины, которые в рамках международных договоров, обучаются у закладах у свиты, инших держав То есть, видите, чем Кабмин не разрешил, закон не запретил, а письмом Ну, юристы, те, которые вообще понимают, как работает иерархия законодательства, нормативно-правовых актов да? Я вам вот только что сказал, что права и обязанности Устанавливаются законом, статья 33 Конституции говорит о том, что право на свободно выехать из-за территории Украины тоже устанавливается законом. Но тем не менее, просто письмами, главнокомандующего, ну я никак не хочу сделать как бы незначимую эту должность или как-то сказать, что вот да он не имеет права и так далее. Но письмами, даже не приказом письмами, он дает какие-то вказивки с территориальным центром комплектования, для тех, чтобы выдавали эти справки и так далее, чтобы осуществлять пересечение границы. Так вот, к чему я веду, ну смотрите, обеспечение организации мобилизации, да, это относится к территориальным Центрам комплектования и социальной Поддержки Но пересечение границы Относится к правила пересечения границы Обеспечения да, порядка на, Во время этого ну, во время пересечения границы Лежит на госпогранслужбе Поэтому Они и сопротивляются Потому что ну как же Извините с нами может не согласовано и так далее. То есть это все дележ вот этих вот компетенций. Одни разрешили, другие запретили, одни понимают, другие не понимают. Тут справка такая, справка не такая. Я вам еще больше скажу, ну где о пограничном контроле, где закон о пограничном контроле содержит или полномочия этих служб проверять эти военно-учетные документы, отсрочки и так далее документов образования они, у них нет компетенции в этом я не буду все вот это вот перечитывать весь этот э, дальше текст э, ну суть была в следующем э, то есть народный депутат вот концовка с, с метою створения можливости для отримания громадянам Украины освиты и обеспечения справедливого баланса интересов та особи та суспильства Интересовал особи и общества, Прошу вас нести изменения до правил перейти на державного кордона громадянского украины затвержденных комитетом министру, да позволить и всем студентам денны, або дуальную форму навчання переданать державний кордон під, під час воєнного або на стану. И народные депутаты Украины. Ну тут не знаю, кто там какой список этих народных депутатов под этим обращением подписался. Но я видел просто в некоторых пабликах Информацию о том, что не вынесли на рассмотрение э, вот это вот изменение, которое касалось бы каких-то э, урегулирования этого вопроса, да, с учетом этого обращения. Об этом, ну, я не знаю, я не нашел на ее странице конкретно публикацию об этом. Но в комментариях она об этом пишет, что кабинет министров не поддержал, в общем, ничего не изменилось. Поэтому вот эта ложка... В бочке меда. Так вот, уважаемые студенты, если ну, это я говорю о тысячах сейчас людей, которых есть, которые там купили, не купили. Меня это вообще мало интересует. Пока суд не установил, что это документы ненастоящие, для меня вы все студенты, которые приносите да, там, документы, какие, я не могу установить: настоящие, они не настоящие. В общем, люди, которые имеют право на образование, вы столкнулись с форменным просто беспределом государственных органов власти. Просто они не могут поделить свою власть, они э, некомпетентны, они не могут скоординировать свои действия для того, чтобы обеспечить права людей. Вот и все. Это, это один, один единственный вопрос. Я вам скажу таких вопросов вот за мою практику. Очень много, очень много. И вы знаете, вот это вот все, вот эти вот видеоролики ни о чем. Это все толочь воду в ступе. Пока, пока вы сами не поймете, что вы не можете на основании писем требовать права ну, понимаете, выехать и ссылаться на письма. То есть вы же, когда выезжаете вы в эти письма, вы принимаете как Нормы права, идете, получаете в военкоматы разрешения и так далее, выполняете их, а потом вас не выпускают. То есть, ну, о чем речь? Нужно студентам объединяйтесь. Есть группы, какие-то пишите петиции, там, уже, ну, были петиции, да, ответы все на них слышали. Вы видите, что президент спускает на кабинет министров. Есть постановление Кабинета Министра. Почему? Вопрос у меня. До сих пор никто из студентов не обратился к адвокату, сам. Ну, есть же студенты, наверное, юридических вузов. Ну, юристы, студенты есть? Есть. Я вам говорю, ко мне обращались уже юристы, которые там получают научную степень, да, в аспирантуре там учатся и так далее, то есть будут доктором философии юристы. И они до сих пор не подали иск в суд в части признания э, вот этого пункта 2.6, в котором э, о Крим там вот этих сдобывачи его свиты. То есть, э, ну вот изначально я читал, да, чтобы признать незаконным э, в части постановления, где э, ограничение в правилах пересечения границы касается студентов и другой категории там, э, научных сотрудников. То есть, они получаются отсрочку э, от призыва имеют, а право выехать не имеют, согласно этого постановления. Я считаю, что в этом направлении частично, хотя бы, знаете как, не полностью это постановление отменить, а частично вы могли бы объединиться, самостоятельно, ну, первый вариант, самостоятельно юристы, студенты подать такой иск, объединиться группой, нанять специалистов-адвокатов, ну, так работает, извините, ну, я не знаю, ну, или вы хотите, чтобы я пошел, сейчас поступил куда-то и пытался выехать, а потом э, судился, или как? Ну, вот, почему вы не делаете, не обращаетесь в суды, почему вы не привлекаете журналистов, э, как, Какие-то единичные случаи. Это должна быть массово. Не знаю. Ну, то есть, нет, нет, понимаете, гражданского общества в этом все. Я вижу какие-то видеоролики. Вот там. Э, вижу посты. И сейчас, в принципе, что я делаю? Я, я вам рассказываю, как защитить свои права. Я призываю э, вас, приходите ко мне на консультацию. Давайте с вами сформируем план действий как защитить права либо персонально, либо категории лиц, да, ну давайте там соберем необходимые суммы для судебного сбора, давайте соберем необходимые суммы для того, чтобы там, на передвижение там по Украине, для того, чтобы ездить в суд, потому что это будет в Киеве суды и так далее, то есть составить, как говорится, план, смету, мероприятие, бюджет, без этого ну никак, а тут вот только сводится все к тому, что э, собрались там много коллег-юристов моих тоже. Я за этим всем наблюдаю, конечно. Я хоть сам не перестан записывать эти ролики. Все сводится к тому, что э, практической пользы от этих видео нет никакой. Я вот, честно говоря, не знаю, а юристы, которые ведут эти видеоблоги, они вообще занимаются какими-то делами. Вот. У них дела есть, я вижу, он Два-три ролика пишет в день. Только кто-то где-то чикнул, пикнул про эту мобилизацию. За месяц, вот что я не выходил в эфир, ну изменилось только по сути то, что дали морякам э, право выезда, да. И, и вот там за вот эти 200 тысяч. Ну я расскажу э, об этом, запишу вот два видео. Ну а дальше что? Мы эту тему. Вы записываете по 10 видеороликов. Сделайте одно... Полезное дело. Возьмите клиента, который будет ваш, и вы с ним пройдете эту всю дорогу. Ну вот я к юристам обращаюсь. Вот сейчас я вот обращаюсь к юристам, к студентам юристам. Ну, возьмите, составьте иск, это будет ваше первое дело. Нет. Ну, в общем, как-то так. Подписывайтесь. Сейчас у меня 3600 подписчиков на этом канале, да? вот мало кто будет смотреть конечно просмотры небольшие на этом канале но я что-то еще придумаю мы все-таки затянем их в суды и в судах разложим вот это все по полочкам я найду человека за все время вот реально я к студентам обращалась обращался они ко мне обращаются никто не захотел даже обжаловать это решение о запрете выезда понимаете ну то есть Почему? вы что Вот что вы боитесь? И я такие призывы ко мне. Ну вы там, вы идите обжаловать. То есть я должен сейчас все бросить, поехать на границу, поступить в ВУЗ, поехать на границу, получить решение об отказе, поэтому составить иск, заплатить за себя судебный сбор, ходить по судам, тратить на это время, для того, чтобы все выехали. Да не, ребята, вы объединитесь, вы объединитесь. Найдите специалиста, которому вы доверяете. Я не говорю ко мне. Найдите предложение, предложение, которое вас устроит, обсудите это с вашим представителем, обсудите правовую позицию, идите в суды. Все. В общем, на этом тема закрыта. Запишу скоро пару видео о, том, о новых способах выезда. И еще там третий есть вариант, о нем никто не рассказывает, я расскажу. Подписывайтесь, короче.